Нельзя сражаться лицом так, чтобы она тебя не Приветствую всех любителей видеоигр А пока Кики... далеко Акида не может принять большинство действий Которые, ну мы помним, да, там духовная сила, способности и все остальное а... Стрел ни одной Приветствую всех любителей видеоигр С вами Ghostwire Tokyo Нужно победить Акито Без... Способность. Я называю теневая, ну или это магическая способность, неважно. Так. Вижу взрывная штука. Стрел не вижу нигде. Взрыв ее немного Конечно. И чем бы ее в в в втопить? А, кстати, надо будет это самое. Так, ну как я понимаю, мы в каком-то неком пространстве. Game over. Хотите ли продолжить? Да, давай Ну как бы хочу ну, Не дают Такая музычка эпичная, она за мной даже не бежит Вся ее сила заключена в хвостах Оторви, я тебе помогу Хорошо, попробую незаметно подобраться к ней сзади О Это хорошо Так, а где Где бы мне ее это самое Сзади бы к ней подходить-то, я же ее даже не вижу в глаза. Тихо-тихо-тихо. Вот она меня hey, кажется. Hey, hey. ты там как? Вся ее сила заключена в хвостах. Оторви, я тебе помогу. Хорошо, попробуй незаметно подобраться к ней сзади. Просто попробуй в хвост попасть. Понятно. Эрика, я понимаю, что ты чувствуешь. Пойми и ты... Поня... Я не могу на это пойти. О, да. Вот это так фартануло, так фартануло. Все от чего-то защищали. Так было всегда. Я только стояла и смотрела. Честно говоря, до недавнего времени меня это устраивало. А потом... Вижу и вижу. Неспособности что-либо только больше никого не притаскивает. Скажи потом, как ее назвала. Я была как кошка. Ничего не делаешь, а все о тебе заботятся. Что это за жизнь? Можно ли это вообще назвать жизнью? Нет. Мне кажется, что... Так она меня, меня как будто... Как будто держит в клетке. Ее так жалко, если честно, если это она говорит. А вон, вижу, вижу, её, вижу. Так, что это за дерьмо за ней. Туда мне нельзя, это однозначно. Тут я не смогу ничего сделать. Надо зайти с тыла. Ты я понимаешь, что надо зайти с тыла. Может просто ее здесь дождаться. Она же рано или поздно сюда пойдет. Ну, это по крайней мере, я так предполагаю, что она круги наматывает, если честно. Я сейчас как со спины придет ко мне, будет угарный, конечно. Но я хотя бы значок увижу, что она идет сзади. Мне просто даже вот любопытно, вот я здесь здесь вот останусь сидеть, да? Блядь, я... О, блять, я. О, о, о, о, о, о! Так, где тут можно вот, вот, занытиться? А я, по-моему, кстати, себе прокачал хождение, это самое. Хождение в приседе. Блин, на самом деле, как-то так скучненько. Я думаю, это вот будет какая-нибудь боевочка. Ну, типа в целом, вот, если честно, да. Как... Блять, какая она быстрая. Тварь. О! о! Блять, блядь, блядь, блядь, съебывай! Съебывай! съебывай. Она сюда попасть не может, да? Лошара Ой, лошара Ебать Твою, мать, твою мать. Вот это неожиданный поворот, если честно Я могу наверх залезть? Хрен там плавал, я понял Так, так Бля, да шо ж такое-то? Беги, беги, беги, беги она за мной, да, бежит? За мной бежит, тварь, за мной бежит. А где тут присесть можно? А, вот вижу. Думала это прокатит со мной. Сейчас она сюда дунет. А где она? У нас с этой стороны что где-то? Ну пусть чили там. Я вот здесь вот могу присесть, в принципе, да? И вправду и дождаться, когда она пройдет мимо. Ой, просит. Какой гениальный. Так, так, так, она идет. Тут я не смогу ничего сделать. Надо зайти стыдно. Так, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Бля, сейчас. Блин, да я е так не догоню. Конечно, конечно, да Так, ладно, сиди. Сиди здесь. Блин. А -а -а! <indistinct> так, это второй хвост, да? Сейчас что-то будет еще пожестче. Еще чуть-чуть, и мы. О, во посмотри, какая локация-то теперь ущербная. Я Сложнее становится так. жизнь, тем бессмысленнее мое существование. Но я не Никто не понимает. Я для всех аббусы. Меня вечно надо защищать. Я ничего не могу сделать. Вон, вон, вижу За я. меня всегда все решают другие. И я так не хочу. Так, да. если я буду Это сидеть здесь, она не он жизнь. увидит, кстати, спорим. Мы пойдем, а ты сиди здесь и хм. нас. Ну, блин, ну, тебя не расстраивайся. Блин, ну так неинтересно же. Я не хочу. Это неправильно. Я тоже хочу жить! Так, смотрите, туда мне не дают идти, но она там. Вот я ее вижу, да? Вот просто буквально ее вижу. Вот я сейчас вот здесь вот присяду, она меня просто не заметит. <свист> я тут залезть не могу, прикиньте. Ух ты ж, блядь. Ух ты ж, скорее как скорее она сюда прибежала трезво. Вот это неожиданно. Извини, давай послухой смотри. Кикен! С... Акито, спасибо тебе. Такой себе, я думал, что это поэпичнее будет. А, точно, я уже и забыл, кто это и что это. <связь> <-е>. что <связь> Пацан, ты справишься. сейчас мимо а у нас Я думал, блин лучше бы способность если сейчас. они кого-то воскр... они воскресили бога этого да который будет души собирать или как его зовут вот это великан такой ничего такой он еще и сквозь предметов это вообще красный. Такая черная субстанция, материя что ли. Ну пока он такой какой-то, пока пластилиновый. Ну чем-то человека напоминает хорошо. Его запечатать-то можно будет? Скажите пожалуйста. Интересно, насколько далеко мы до конца? Кстати, браслетики-то все те, которые. был близок. Черт, okay. Okay. идем скорее за ним. Подожди, а как же камень там запечатать? Сука, живая тварь. Мы что, будем еще раз с ней сражаться? Да убей Это ты. Что, не все? Джахни. Да а ну не лезь. Предоставь дело мастеру. А, изгнание, да. Но она уже и так мертва, поэтому мы уже и так поняли. Это уже за гранью. Как же так? То есть Его это... нужно остановить. Идем. Это получается неиспользованное тело. Да. А именно призванное как бы своего рода. Потому что, как можно заметить, так, задание выполнено, агония, комота музыка. И всего пятихатка опыта за босса. Вообще копье. О, глава 4 искажения. У сколько глав? Вот этот вот. Очень волнует. Почему? Потому что мы не всю территорию расчистили. Не всех душ собрали. Не это самое... Не даже... Не все, получается, территорию раскрыли. А, значит, если мы меня раскрыли, значит, не все доп квесты прошли. Может, в логике. И все идут к самой высокой башне. Это не один такой урод, оказывается. Их уже как минимум трое. Уже как минимум. Раз, два, три. Ладно, пока только троих показали. Троих мы увидели. Все-таки я не понимаю, что они по итогу хотят. Они хотят им скормить таким вот подобным. Или просто изничтожить, чтобы те просто погибли и все. Или куда-то отправляют. Понятия не имею. Если хочешь знать мое мнение, там точно не происходит ничего Это логично, что там ничего хорошего. без паники, ладно? Мы справимся. Блин, да у нас выбора-то не особо много, потому что если мы не справимся, то мы не справимся. А если мы справимся, то мы молодцы. Если мы не справимся, то ну, умрем умрем. Возьми трубку, пожалуйста. Акита, слышишь, телефон звонит. У только сейчас дошло, что не Самое может быть. Время телефон звонит. Новых да, хорошо. Тебе это теперь по силам. Алло, да кто там? Похоже, он продолжает свой ритуал. Ну ничего. Вы получили силу Кифуды, значит сможете найти и другие скрытые в Ротатории. Мммм... Mm. А, <свист> комарчик летает Кстати, KK, Спасибо тебе. За Эрику. Да не за что. Мне не впервой руки пачкать. Жалко, что я так долго не могла ни на что решиться, а потом стало слишком поздно. Это еще не конец. Мы сможем все исправить Не зря же мы все встретились какие-то дело говорит Борьба только начинается Верно? Только, да мы уже столько всего да. сделали И... И слов нет Так, ну кстати, это возможно это похоже на точку невозврата Если честно Надо бы хотя бы о ней сказали В целом Давайте хоть собачку покормим. она новый нашей новой открыл вам новое место, новых врат. Очистите их, и все будет хорошо. Просто смотрите, какой Заделал печальный нам. песик, Его надо обязательно покормить. Вот. Он прям. Угощайся. Прям очень печальный. Ну, как бы как минимум сопочивается. Тихо, пройти. Ешь спокойно. Вот молодец. Ты че корм зря что ли, покупаешь здесь? Нет. И Это все нет потому, что мне меня окупается. Нет смысла в, в окупе уже давным давно Так, а что у меня по 35-8, а у меня, по-моему, все по фулам, да? А вот и квест новенькая. Давайте мы заберем сразу. Почему? Скажем так, при жизни у меня ни разу не было напарника, честнее тебя. О, как Примерно это... Примерно понимаешь, что ты хочешь сказать. Как это приятно. Спасибо, спасибо. Это очень мило с вашей стороны. Ага. Самое странное, что они не болят. и Крови тоже нет. Стоп, просто да, шрафт. Может, быть Кама и постарался. Это такой Юкай, похожий на ласку? С серпами вместо лап. Они типа такие быстрые, что их принимают за ветер. Вот-вот, поймать вот. Кама и Тати <laughs> это что-то из разряда фантастики. Я помню, гонялся за ними в детстве. В детстве, Никого еще, да поймал, ладно! Конечно. Ты же сказал, что его не поймаешь. Можно было и не пытаться. Ой. Я чувствую, у тебя какой-то прилив бодрости. Теперь у меня есть сила, которая поможет найти этого хорька. И на этот раз он от меня не уйдет. Так, Кама и Тати. Надо просто догнать. Я думал, где-то в лесу, поэтому сразу бежим в лес. Ну, естественно. Вон он. Смотри, вон Кама и Тати. Так. Пока не обращает на нас внимания. Беги за ним со всей дури, пока он не остановится. Хорошо да И как его догонять? Так, он повернул где-то налево и... Наконец-то он выдохся Быстро Как быстро? Нифига себе, у него там лапы Вы видели эти тесаки? Я наконец, его Ну, если точнее, это я его поймал Так, стоп, что это за игрушка? Видите ее? Что это такое? Чертовщина какая-то а это реально чертавщина, словно кукла в виде человека, такую куклу -ку -ку используют, чтобы положить на кого-то проклятие На, такие использовались, о, там же, а, короче, ладно, на душе пока пофиг А, на душе пофиг, сказал я И нахожусь рядом с вратами, да я понял, понял, понял, ой, сейчас у меня все врата будет показывать А можно не надо, ну пожалуйста, можно не надо Охренеть, сколько врат Не, ну как бы играть мы еще будем, походу, очень долго, потому что, смотрите Врат, еще просто море. Просто тьмущая тьма. Да все, все, все, понял. Четкие детективы. Четкие обнаружения призраков. Четкие для талисманов. Четкие сытости. Я. Yeah. Еще один доп квест. А, примерно число духов 750 и пять тысяч денег. Плюс еще один дух. Плюс еще одна статуэтка статуи Дидзе. Плюс врата, за которые мы сейчас идем. Без вариантов. Так, а можно мне... Да. Спасибо. Не очень люблю понизу входить, особенно когда я могу врата очистить, не прибегая к сильному насилию. Так, вижу девчонку. Угу, угу, угу, угу. Замешкалась, но я не могу по ней попасть. Ой, там еще кто-то. А вот. Он. Да попади по ней Да что происходит то Да еб Так а где там еще призрак Где-то справа у меня кто-то видел А вижу Ага. Души с нее конечно не надо Способности диктор. но все равно Сколько у меня духов Не прям море но нормально он там еще кстати а там красный дух. Вот к нему лучше в глаза не попадаться. Так. Да. да почему я по ней не попадают? Я вписю. Ой, у меня всего две осталось, братишка. Подожди, дай я подберу. Ой, блин. Понятно. Ну, эти врата оказались слишком близко ко мне Поэтому я их не мог не взять Потом пойдем за доп Ну, естественно Так, значит, игра у нас была в среду В среду А, помолиться, конечно Вода, надо спасти воду Воду спасти Денег обрести Ну все, пойдем Четки изобилие, новые прокачки. То есть, когда я поднимаю одинаковые четки, они прокачиваются. Ой, я просто прочитал быстрее. В Думаешь, колодцы осквернены? Ну да. Только почему сразу два. Вероятно, их соединяют подземные водяные каналы. Mm -hmm. Это все немного усложняет. Даже если мы очистим один колодец, второй, Сверно перетечет в него из другого. Надо будет очистить первый и сразу бежать ко второму. Mm -hmm. Значит, время опять будет против нас. Задание уже поинтереснее, зато мне нравится. Так, погнали к колодцам, потому что там красный призрак. Я не очень сейчас с Гарри с ним сражался. Так Тут и внизу какие-то призраки шатаются И туда призрак Я слава богу показал. По-моему здесь Далеко не один призрак А, это еще и дополнительный квест За ним мы вернемся попозже Так, смотрите Тут красная кошелка ну, Красный враг Поэтому передвигаться будем Судя по всему это самое Блин, нифига их тут. Я ведь вообще никого здесь не убивал. То есть, это полностью новая территория. Я здесь никого не трогал, не убивал. Здесь почти все дома не высотки. То есть, если обратить... О-о-о-о, что-что-что с текстурами? Ой. Текстуры, побляди, это, это самое бедное. Офигеть, тут призраков. ё па по-моему я что-то передумал Выполнять этот квест Если честно вас тут слишком много Вы как бы это самое Не, хот не хотели бы чуть-чуть преуменьшиться Хотя бы в количестве Я понимаю там Я там все становлюсь сильнее С каждым разом С каждой игрой Но как-то это самое Вы что-то по-моему начали перегибать Но выглядит это эпичненько так, а вот этот вот красный злодей. Который сейчас огребет чуть-чуть вот так оп. Даст Он меня увидел. Получи. Получи. Получи. Так, его душу мы забираем. Он хотя бы принесет что-то. Так, кто там еще? Ай! Уклоним. Так, отходим в сторону, чтобы от черного не получить пригой. Ага. Ай, ай яй, -яй. Больно ж. Ух ты! Ух ты! Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Ой, ой, ой, ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Напугали. Ай, напугали. Ай, ай, ай, ай, ай, напугали. Ай, напугали. Ой, ой, ой, ой. Так, я полный их отражает. Так, подожди. Да, синюю возьми, пожалуйста, ага. ага. Ага, Подойти не хочешь? Ударить, ударить. Привет, Трес. Отойди, отойди. Ага, Красиво. Ага. Ай. Красиво, но бесполезно было. Ну подойди, ну ударь. Ага, отлично, нет, иди. Как бы не очень, их как бы, ну, не очень страшно-то, в принципе. О, о, о. Просто чуть-чуть надо экономить. Совсем чуть-чуть. А, она умерла. Отлично. Чужаков так, что по призракам? Нет. Сейчас очищу колодец. Так, пока я его очищаю. Пока я его очищаю. Второй уже будет его загрязнять. Так. Появляйся. С первым колодцем разобрались. Через несколько минут скверно вернется. Блять. Иди ко второму колодцу. А можно мне, пожалуйста, этого самого сосать, ну я понял? Да, да, блядь. Да хоть где-нибудь мне его дайте. А, отлично. О! давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Тут, тут как бы сто процентов и так было задумано, что я пойду поверх, вот честно. Так, я понял. О, о, ух ты ж, блядь. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, подзависло немножко. так, я понял. Уф. Так, две минуты осталось Так, ждем, ждем, ждем, ждем ждем, Как бы, да, тут уже это самое По-другому нельзя никак действовать вообще Но если они прям совсем близко, да Тут без вариантов Когда они прям совсем, совсем близко Тут, конечно же, это самое Приходится чуть спешить нам никто не А, все, больше никто не мешает Красота я думал, что это сам. Ну, будет чуть-чуть похородой. Хорошо, что я сначала пошел на тот колодец. Потому что там был красный Именно с зонтиком красный. Вроде как успели. Вот и хорошо. на всех лишился, к сожалению. Опа. Подожди, подожди, подожди, подожди еще раз. Идет слева. Вижу. Отлично. Статус, статус. Я работаю. еще раз напомню, что я их по, по звуку укажу. Так, а тут эти самые. А, тут, их тут и. нет. Пять из пяти. Надеюсь, свои моликлу слышу. Долго буду их копить. Я так, кстати, и территории почищу, в принципе. Ну, пока их убивать буду, так что доп квесты проходятся. Все проходится, все мучится потихонечку. Ох, сколько духов. Да -да столько свежих духов. У -у -у. А ведь, а ведь из-за того, что я чистил, получается, сто, почти половину. Это же получается в целом. Это же в целом получается. Сейчас, смотрите, как сделаю. Вообще по красоте, наверное. Блять. Возьми-возьми-возьми. О! Ха! О! Вообще красота. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп-оп-оп-оп. Я просто думаю, что к ним надо обязательно подойти, если честно. Ща, водичку возьмем. Теперь у вас снова будет чистая вода. О, чистая водичка, надо попить за Спасибо, это. а то мои не узнали бы, что такое вода. Все, доп. крест завершен. 5000 денечек и 750 духов. Ну, это примерно. Там вот знак примерно. 248, 240, итого мы получаем почти 500 духов. А, вот 500 и... Ну, считай, да, 750 с копейками. Так, давайте-ка еще одну эту статую. Будет самое прикольное, что если вот эту вот статую, за которую я молился, я ее взял. Это самое. Вот она. А вот и вот она еще. То это самое. Будет реально смешно. Будет очень смешно. Перекладываешь свои проблемы на богов? Нет, нет, ни, а ничего что такое? никого не перекладывает. Они же помогают? Как бы, я не... Нет, нет, нет. Так, стоп, кто там? Ооо, ехта, моя блин. Беги, Бася, беги А можно мне? Понятно, мне никого нельзя Ладно, просто побежали дальше, они и потом пропадут Ничего страшного Да, блин. наконец -то. Сейчас вот пропадет А кто там вообще?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 Твою мать. Играть мы сейчас не будем. Так, вот, вот, давай. Вот. Смотри. Да, да, да, вижу, вижу. Очень похоже, что Кажется, мы ему не интересно. Конечно, лети. Куда Надо лети? Так. Отставай, пока он не остановится. Где он? Где он? Вижу, все, отлично. Я думал, он сейчас О, улетит бац, вообще бац, за зону. Бац, Это не так угарно. Бац, То все за ним побежал, но летел бац, в за зону. Придется забрать твою силу для доброго дела, конечно. Для доброго. Добрения куда? Ведь ведь смотрите, получается тот же самый тен, момент зонтик и так далее. Ну зонтик ладно. Как бы зонтик логично. Да, я вижу. Я просто смотрю, если враги. Вижу, что на карте еще достат. Мне эта штука не очень интересна, но вот то, что за ней. Отлично. А тут, в принципе, кстати, так-то немало стату. Так, нам надо к заданию вернуться, если честно. Блин, будет так угодно, если она сейчас Надеюсь, сторожит он задание. Надеюсь. Вообще будет угарно. Так, смотрите, самое прикольное Я стал сильнее, я стал сильнее Но я все равно еще больше Стал и бегать сражения. Что это сейчас было? Что это сейчас было? Такая сильная буря Дух Смотрите, они, некоторые призраки начинают говорить Более подробные вещи Которые именно относятся к нынешнему моменту Я бы даже вот так сказал Так, что у нас там? Ничего интересного так, и где-то тварь. Я ее тут и не увижу, наверное, так, да? Сейчас мы поближе подберемся. Так, ну тут ее вроде бы нет. Вроде а бы нет. Я... Что же делать? у тебя случилось? Ты тебя, как я. Говорят, у каждого есть несколько двойников. Это Топ. который предвещает смерть? Да блин, пле... гаймокер. Она преследует меня даже после смерти. Страшно. Ой, я бы не брал трубку. Она, она не нашла. Сейчас будет фай, да? Не Подождите здесь. Я, я попробую. Ответить на ответить на звон. Звон. Блин, у меня рожки по коже. Не люблю такие рассказы. Это как будто, знаете, ты умрешь через 7 дней от меня не сбежать. Ой, я же говорю. Вы кто вообще? Что вам нужно? Не спеши. Мы скоро встретимся. <свист> Приготовься. Сейчас она такая со спиной. А, а, а, а, а, а, а. Я тебя нашла. Ну давайте уже свою страшилку, блядь. Помогите. Да, во. Не слушайте ее. Она... Мне сейчас выбирают... Вообще различить! Ее. Она ага. Как их вообще различить? Так, а Помогите. тут... А, ну то есть типа не ничего. Ее. Она большая. Это несложно. Задействуй мою силу и увидишь, кто из них ел. А, -а, -а понятно. ТЕБЕ от меня не Я так надеялся, что у выборы тут выбор, я могу да. доброго убить или плохого. Так, и чё? Садимся. Просто защищать ее и всё? Да ну. Ой, это за мной пришло, Прикиньте. Подожди, подожди, подожди, подожди. Сначала вот так. Потом вот так. Ой. Так, а тут большие дяденьки злые будут? Просто если нет, то не очень интересно. Ух ты, ни хрена себе, какой большой шар нас Так, минус. 6, а, процентики, процентики, убегают, процентики. <связь> Жир -то. ты убегаешь, процентики. Жиртрет. Выперед, Мне вот эти, вот эти задания не нравится, они такие бесполезные, блин, Боже. О, смотрите, смотри, сколько их идет, Идут, идут, идут, идут. Иду. Баба! Не, вот это вот эта вот розовая по ней понятно. Она мне... Имеет... Ох ты ж творь! Да. А ты ты че восстановился? Вот это розовая мне просто жизнь, как. -то. Ух ты! Ух. Просто жизни мне дает. А, черный к ней пошел, нет? Ой, черный жизнь. Нет, не пошел, смотрите. Какой нос, мужичок? Да, ты дед. Быстрый ты. Конечно, быстрый. Какой окей, okay, был? Вы шо, блядь? Че поднять-то? Ладно, я не понял, но я пройдусь. Так, а есть? О, о, о, о, уйди, уйди, мужик. Уйдет, О, это мое. Прямым попаданием, да, че у Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Умри, мужик. а шоу где-то нет, где ты, вот ты о, мое, да отлично да, уйди, да уйди о, о, о, о поесть есть, есть, поесть ну-то такая так, мужик, ой блядь кто умер, потому что у меня Два раза подряд сразу ударили, не дали поесть Я умер, потому что меня сразу съел Так Так, так, так, так, так Так, пронзание Можно пронзать несколько целей Пронзание А, зонтик можно пронзать Но он тогда не... О, как он тогда будет взрываться? А, но ну он же ее не заряжает то есть, да, как бы? Да, он ее не заряжает. Просто метает. Это если на скорую руку стрелять. Зонтики это неинтересно. Умение вот полезная штука, но... Скорее извлечение ядер, вы наносите больше урона, быстрее призраков. Блин, да только блин. А тут я уже все, что можно такое, как бы прокачал качать нечего. Так, а как я забыл мне это самое? четкий лучника, четки шкал воздушные. Вот это надо, кстати, использовать. А. Вот. Использовать. Четки завела. два раза больше мейка за желтых эфирных крестов силы воздушных водных атак. Ну, то есть у меня получается я хочу их а, собакак мне снять. Да подожди-то. Четки лучника пока не нужны. Нужны четкие огня. Хотя бы на двадцаточку увеличится. Как пропустить можно? Да, да, да, да, да. Так. А, а оу! Так, давайте еду сразу возьмем. Подождем, когда красная леди подойдет. Ага, ага, ага. просто так ни на кого нападать не будем. То есть, если только они на нас нападают. Вот как она. Уклоняемся, естественно. Не забываем. Может прикачить какие-то Тоже полезная штука. Потом жирный тоже подошел. Так... Оп! Успею, успею, успею, успею. Отлично. Мелко. Ох ты, блядь, как больно. Ох ты ж твою мать. Да охерела, пошелка. Мри. Весь и тварь какая. А это за мной, ребят? Нет, не за мной. Ты сразу был. И ты... Ах ты... О, ой, ой, ой, ой. Поешь, поешь пожалуйста Так, мое, мо. Блять Блять, они еще через стены ходят Не хочешь умереть? Они там проценты уходят Я пока тут вожусь Ее бедно убиваю Причем, заметьте Они поумнели что ли или мне только сейчас наконец-то до этого дошло что-нибудь умело. Ага, хорошо, вставай. Так, сейчас я сразу же от парочки поезбавлю. Хотя бы от одного точно. Оп. Я от полицейского избавлюсь. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Полицейский мне просто не нравится в целом. А от мелких легко избавиться. Ой, а ты что так быстро встал? А умри. ой, ой, противником. Нихрена себе, тут оглушение долгое. Блин, у меня теперь, кстати, за место шести бомб всего две. Ой, не того убил. Ну ладно, я хотя бы извлеку это. Тут где-то это самое одного. Умер, умер. Так, а большой дядька точно не будет его это самое извлекать, поэтому мы пока с ним развлекаемся. Лови. Что-то больше кстати, этим не появляется ловить. так теперь давай так ладно или после его смерти будет появляться еще ахреношка падежи так ух ты бля. ух ты, блядь. а я ведь блок поставил тварь я такая тварь так, 11.26 у нас был. Блин, а чё так? Меня так это самое напрягает. Ох. Так, ладно, хорошо. Будем действовать более это самое. Более разумно. Так, а -а -а, где что взять? Еду. Ага. Так, а -а, подожди. Так, тут возможно. Идем, идем, идем, идем, идем, Понятно, иди на ход меня. Но она прям ждала, отвечал. Опа. Я хотя, по крайней мере, знаю, как от нее, от ее способностей избавиться. Это уже очень хорошо. Опа, уклонился. Ладно, пикснем. Так, там уже трес. А эта красная тварь прям ждет, когда... Ох ты что, блядь! А, Сомнительная листовка. Встреча с... ООО. Блядь, как вовремя! Эти сомнительные ваши листовки? Вы чё, блядь? О! Так, а сколько у меня способностей? Не так много, конечно. 26. Так, это я ломаю сразу. 4, да, надо? Пять. Хорошо, пять ударов. Сейчас же... Не-не-не, не хер, же. Я пошел оттуда, до свидания. Так, еще одна тачка. Ага, мо. Ты встаешь? Умерла? 2. Так. А -а -а. Я тоже заберу. Ага. Блядь, ажуртрест-то не... Нет, не, не, не спускай с меня глаз. -то. Какой настырный, блядь. О, -о, -о, о А, сразу по Ай, какой молодец. Ой, какой хороший. Ударчик получился. О, еще два изтепы. Так, а вы это самое. Вы тут не охреневайте, пока я, сам... я понял. Да чё, блин? Не охреневайте, я просто говорю. Угу, угу. был до, до главной заберу. Теперь у меня их четыре. Какая блага, да? Так, тут два жирных осталось, да? И первый пошел. Второй пошел. третий пошел. Прямое попадание. Пошла. Аж для этот огромный, блядь, толстый хряк. Ну, ничего страшного. Сейчас мы облики в аду. С какой стейт-побой? попытки, попыт, у меня попыт получилось. А сколько денег? Четыре так, так и надо, мне почти ничего не осталось. Так и надо. Иди сюда. Внутри вас тоже есть такие существа, как я. Хотите встретиться с ними? Нет, спасибо. Вряд ли этому миру нужен еще один кей-кей. Все, счастливо. О! Четверочка. Она за мной не, не Не, не, ты ей больше да. не нужно Вам больше нечего бояться. О, встрети попытки. Я так Спасибо. Спасибо. Тысяча духов. Не забудь переправить этих духов. Тут вроде еда была раз, раз, разложена по всей этой самой, но как-то это самое. Плохо у меня удавалось ее поднять. Но знаете, что будет сделать? Купить стрел, наверное, по пулу, чтобы были. Денег все равно тьма, тьма тьмущая. По-моему, эти коты просто напросто восстанавливаются. Так, подождите, где? Так, не слева, справа. А слева где? Наверху? Вверху вроде нет никого. Только если справа. Ну, чем ближе к Ротан, тем больше этих уродов. А мы были к Ротам достаточно близко. Так, нужно забрать вот этого вот, от Добрячка. Добр... Добрячка-морячка. Поэтому сейчас сразу туда, прям быстрый поход. Попутно бы хотелось бы призраков собирать, но не все очень качественно охраняются. И статуя, кстати, тоже может быть. Но она не то, чтобы под охраной. Они типа, понятно, я какой, я молодец. Все гениально и просто. А, никого. Зато есть вон там дерево есть. Вода. Вода, вода, вода. Надеюсь, он нам поможет. Конечно, поможет. Осталось только это самое. Ходно собирать себе способности хотя бы. Именно. Понятно, сюда мы не идем. Блин, как меня это начинает бесить, если честно. Я не на все же крыши теперь могу попасть. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. песик не сейчас. Как много со всех сторон будет. А там он девчонки танцует, что делать? Туплю я что-то прям вообще не 415 уже хороший уже хороший набор. То блять где вы чё? Узнаю каппы. Где Насколько я знаю голос Капы. Он где-то рядом. я знаю, Капы любит прятаться у воды. Где еще где-то еще один о а ты ч с земли ты сюда пришел <свят> <свят> <свят> вообще такой наглый прям с земли Быстрый, очень так а где капа внизу говоришь около воды любит прятаться Почему я его не вижу? Просто не нарваться бы еще на сражение какое-то. Кажется, здесь можно спуститься. Канализация. Там воды предостаточно. Давай сходим, мы еще не были в таких местах. Ой, как бы... Ой, как тут страшно. Так, врагов не видно. Так, стопэ. Нихера себе. Ой, куда это мы вышли? Не ожидал, что мы найдем канализатор Ц логову капу. Логово. Положи огурец на платформу. Попробую выманить его. А ч у меня огурца нет? Твою мать! Огурца нет, прикиньте. Огурца нет! А я думаю, они вечные. Представляете? Нахер я тогда спускался? Боже! Магазин! Магазин! Далеко! Ладно! 27. Ой, что-то вообще сильно духов прям вообще прям прям с нежеланием сюда. О, они с этим двое кайфуют там, пока я у них духов из-под спиздил. Ха. Так, тут кто-нибудь охраняет что-нибудь, нет? Пропустите, пожалуйста. Огурчики продашь. Огурец и вправду прикиньте. Ехренее. 4. 16 еще сверху давай сюда так огурец у нас по максималке М да а я что огурцы все это время ел? нет вроде бы не огурцы а мне ты случайно ничего не купил купил не огурцы не не не я ему купил понятно кто там все что следующий пошел это бесполезно я даже заряжусь ради тебя Никакой, не думал просто так устоять пока он будет тупить жестко туда-сюда так и туда-сюда все ладненько ловим этого мальца красиво и заканчиваем сегодня не могу сказать, что эта серия прям такая продуктивная. Да, мы убили там одного из боссов. Открыли одну территорию. Хотя надо было побольше постараться. Ни хрена сколько врат. да ладно, мы что по всему, по всему кругу врата нашли. То есть нам надо их всех открыть. Ой, следующая серия. Прям пушечная. О, капа! Что будем делать? Ждать в укрытии. Сначала он должен взять огурец. Следующая серия просто бомба. Когда начнет есть, можно его ловить. Главное, не спеши. Только не говорите, что я за деревом спрятался этот натиск. Иди на, на призрачное зрение и следи за тем, что он делает. Или, или не зря. Блять, он чукай меня плывает. А я за деревом сижу, представляете? Какая благодать По-моему я зря спрятался за день Потому что он сейчас с этой стороны к нему подплывет А он что, все, всю речку Оплывает, все камни, да он, Наверное дерево будет оплывать Взял приманку. Ага. Подкрадись к нему только тихо. Какой слепой! Как он Скажи слепой. спасибо. Просто такой посмотрел, посмотрел. А да поху, агурец важнее. Вот что это было. Блин, у ну, логово это классно. Так что по а куда нам? А вот сюда. Блин, ну, красиво выглядит. Представляешь, какое огромное пространство. Единственное, что бесит да, опять -то это опять вот этот плита камешки деревца я просто думал у меня спалит но не вышло не фартанул им он просто старенький оказался вы ну, понимаете они же очки не носят а возраст как бы играет свою роль он уже постарел зрение ухудшилось слепота ну, как бы тут, тут без вариантов так а это самое Давайте еще вот эту статую возьмем, да? Вот, вот так вот делаем. Я при вас это делаю, чтобы это самое потом там никто не плакал. Статую не взял при нас, блядь, зачем ты ее взял вообще сам, блядь. Пришел не мог, блядь, это самое, вот то самое, об этом самом. Ну, короче, это... О, я возьму пору. Нашел пупу в лесу. В лесу. А он и статуя. Так, вот, по-моему, это самое. Да. малыш сейчас спасем когда мы долго не протянем сразу двоих. так что там кто там еще сейчас подойдет ага. ой мимо мимо и красавичок мне нравится что ты меня на карастере забираешь это происходит быстрее Ой, а вас тут двое. Ой. Ай, пожалуйста. ох, я туда. О, это долго. Я не успел. Нет, успел. ты куда Хочешь бросить Нет, извини, пожалуйста. Ой, ой, ой, ой. Да, спереди это правда намного быстрее происходит. Прям заметьте, что я прям подошел. Прям полтычечки такой нанес. И вуаля. Так, это потом, у нас еще Кадамы. Отлично, Кадама. эти твари, похоже, все-таки сдались. О, спасибо большое, ты меня спас. Заберем силу Кадамы, и можно вернуться к призраку. Так классно исчезает. То есть, в принципе, я мог не платить за эту статую, потому что... Какой а я блядь. Хотел сейчас покажи. сказать, что, типа, зачем я заплатил за статую богам, чтобы они мне помогли. О, я же ее бы увидел тогда, когда бы сражался с ними, блядь. Что поделаешь, ладно. Как темно, но... Так, а я что, дальше в леску отбегу? Лягушка какая-то или это что? -то банан, игрушка, вещь. Что это? Смея нико. Странное животное похоже на змею с массивным продолговатым тучем. Не здесь существует ли она на самом деле. Не пойму, это там оскверненное дерево или что это? какое дерево, если честно. Это будет по заданию потом? Или что мне с делать? Почему я ничего не могу с этим сделать? Не взять, мне это самое. Вообще ничего. Блин, там у меня теперь... Там напрягает. Смотрите, какой-то предмет. И ни единого врага. Франье ли это? Иди сюда Нифига себе ловушка Подходим ближе, не стесняемся, господа Я еще и не стреляю. Так, а я чего не знаю? Что Майор. Ты да я сам в шоке. Смотрите, она сейчас выпускает. Я отхожу в сторону. Лови. Еще раз делаю, жду, как он атакует. Лови. Еще раз делаю. Лови. Не, ну, ну жирный прям жирный. Да хватит уже их выпускать. Да прощайте. прощай. Так, а что с тобой-то делать? Зончик у тебя износился. Причем, кстати, он от взрывов тоже изнашивается. То есть вода, она тоже как бы своего рода взрыв делает и изнашивается. Так, что Ой. это? Что Подожди, это? То есть они это защищали. Этот волшебный моточек исполняет желание. Давайте, как бы, если он исполняет желание, давайте просто загадаем спаси всех людей или там, не знаю, уничтожь тех монстров такое ну, приближенное, да, как к бы победе хотя бы чуть-чуть хотя бы чуть-чуть ну на это, ой, задание еще появилось 750 дух ох, сколько что прикиньте, вот я сейчас эм... блин, это же на видео надо все очищать потому что если я это буду делать не на видео это будет страшно упакамоите, которую мы уже очищали Светилище То есть, в принципе, из всех новых я могу чистить только вот это и все. То есть, следующая серия будет посвящена чисто, исключительно очистке вот этих вот. Я, наверное, сколько я за 50 минут успею? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ещё 13 это а какое неужчастливое число. чищу а двенадцать, а потом тринадцатую в следующей Еще в одной, еще в одной, в следующей серии. Вообще, красота звучит прекрасно. Так что надо подписываться на канал, ставить, ставить палец вверх, предлагать игру для обзоров. Спасибо, ребяточки. Канал новых встреч. Пока.